Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов и в этом видео сделаем обзор результативности по одному из наших заказчиков, который занимается продажей франшиз агентств недвижимости. Франшизы довольно дорогие, от 800 тысяч рублей и мы работаем с ним не по одному каналу трафика, а именно Яндекс.Дред, Google AdWords, таргетинг ВКонтакте и таргетинг в системе MyTarget. Но конкретно сегодня а, сделаем обзор результативности за последние три месяца именно в системе Яндекс Директ. Сейчас из общего вида перенесемся на экран монитора и я в режиме демонстрации покажу, какие результаты, за за чего были достигнуты, что мы использовали, что сработало, что не очень сработало. В общем, изложу всю структуру работы и мы посмотрим, сколько нам стоят лиды конкретно из этого канала. Итак, пройдемся по результативности компании по продаже франшиз недвижимости. Напомню, что стоимость франшизы а, составляет 800 тысяч рублей, минимальный пакет. А, посмотрим, сделаем небольшой обзор. Да. Вот у нас есть компании, которые, в принципе, мы здесь и те компании, которые мы ранее тестировали, те, которые рабочие на данный момент. А, предлагаю посмотреть статистику с первого. Сентября по 21 ноября. 21 ноября это сегодняшнее число. Пройдемся по основным компаниям, которые приносят результаты. Это на поиски. Да, вот поиск, в принципе, компания говорит сама за себя, но обозначим, да, что здесь мы используем именно мобильный поиск, потому что тестирование на веб-версию у нас давало слишком дорогие лиды. То есть мы готовы платить здесь, на поиске. Две с половиной, две восемьсот, примерно такую стоимость. И вот, в принципе, видите, да, цена цели. График поступления конверсий. А, средняя а, цена цели составляет две восемьсот рублей. Это на поиске на Яндекс Яндекс.Директе при солидной конкуренции. И видите, вот поступление конверсии, в принципе, по а, этим датам. Есть еще компания по РСЯ. С РСЯ была такая история. Мы изначально запускали в тестирование РСЯ, запускали в тестирование поиск, в течение двух недель все это смотрели, анализировали, и это было еще в далеком августе. Сейчас ситуация изменилась, рынок пошел немного вверх, и мы повторно запустили тестирование и получили по РСЯ компаниям. Тоже неплохие результаты, гораздо лучше, чем на поиске, естественно. Лучшие по стоимости и лучшие по количеству. Если здесь у нас на поиске мы за этот период получили 10 конверсий по конкретной этой компании, здесь мы уже получили 19 конверсий с RSI. Стоимость у нас 1800 рублей, что очень хорошо вписывается в KPI. А вот, видите, график поступления конверсии. Обращу ваше внимание, мы только с 14.11 запустили эту компанию. И вот в течение 7 дней у нас вот такие результаты. Конечно, мы в этом проекте используем не только канал Яндекс.Директ, там еще есть Google AdWords, там еще есть ВКонтакте, там еще есть MyTarget. Вот, в принципе, общие результаты за этот период. То есть 200 заявок.